О здоровом образе жизни здоровом питании, в частности, я думаю, о смешных салатиках. В общем, на самом деле, я вас немножко обманула, потому что моя лекция не совсем о ЗОЖ. Она о том, что у нас считается здоровым образом жизни, но на самом деле им не является. А в основном является уловками маркетологов. Ну, в общем, давайте для начала с терминологией. Ну, что такое ЗОЖ, это, в принципе, понятно. Наверное, стоит просто сделать акцент на том, что здоровый образ жизни он придуман для здоровых людей, а для людей, у которых есть заболевания, есть рекомендации врача, а не здоровый образ жизни. И здоровый образ жизни в его общем понимании может им, им даже немножко навредить. Собственно, ну, наверное вам не очень видно, но на самом деле я этот скриншот сделала вот для этого пункта. Видите, на самом деле здоровье человека более чем наполовину зависит от того, какой он был жизненный счет. Это очень важно. Для меня это важно, во-первых, потому что это так сказал, сказала всемирная организация здравоохранения, а во-вторых, для меня это важно, потому что я не люблю лечить людей, у которых инсульт, ожирение и диабет. Потому что это сложно. Ну, интересно. ну как сказать? На самом деле, что же является детерминантами здоровья в понимании людей среднего населения? Вы понимаете, на самом деле мало кто считает, что от медицины зависит всего 10%. Особенно, когда он попадает в больницу, он думает, что ну, как минимум там, под 80%. Важно также указать, что существуют разные исследования, в том числе, согласно одному из них, то, насколько здоровье зависит от образа жизни, увеличивается с возрастом. То есть чем вы старше, тем больше это влияет на ваше здоровье. Но конкретно эта лекция, она в частности о питании. Я хотела вот еще вот, вот это вот вам показать. На самом деле мне очень грустно понимать, что вот. Есть люди, которые ведутся на это, потому что, как мне кажется, ну, общего образования, школьного курса в биологии было на то, чтобы понимать, что, к сожалению, это неправда, и никто вас не вылечит от этого. Так что я считаю, что на самом деле здоровый образ жизни еще и зависит от. То есть образование должно быть достаточно хорошим, чтобы понимать какие-то основные его пункты, не будучи медиком. И вы согласитесь, это было бы более важно для вас, нежели то, что вы учили на некоторых предметах в школе, более жизненно. Так, давайте для начала, ну, поскольку это все-таки часть моей лекции о питании, и э, я хочу еще потом сделать о режиме и из нагрузках, э, для начала определимся с тем, кто мы, или что нам стоит есть, ну, что должно представлять основу нашего рациона. Вот справа корова, у нее четыре желудка, и ее кишечник по отношению к телу очень длинный. А у человека-котика он короче, ну, по отношению к длине тела. У котика, как и у нас, один желудок. И котик, как и мы, не в состоянии переварить растительные волокна, ну, потому что его желудок не настолько сложный. Из этого можно сделать некоторые выводы, например, то, что мы все же ближе к котикам, чем к курицам, у которых три живут, и коровам, у которых четыре. А лошадь? Это здравый вопрос. Действительно, у лошади чуть-чуть проще устроена пищеварительная система и чуть-чуть ближе к нам. Тем не менее, мы не можем переваривать пищевые волокна, но они отлично помогают нашей моторике. еще некоторые функции, но тем не менее они не являются основным источником нашей энергии и строительных материалов, так сказать, для нашего тела. В общем, с этим мы определились. Но очень важный вопрос. Вегетарианство действительно позволяет, Снизить риск некоторых заболеваний. Это очень серьезные заболевания, которые в структуре смертности людей занимают довольно-таки значительные места. Тем не менее, во-первых, ну, в частности, в нашей стране это дорого. Во-вторых, необходимо гораздо более четко формулировать, так сказать, свой рацион, с той целью, чтобы получить все необходимое, потому что некоторые особенности растительной пищи не позволяют ей быть настолько биодоступной, как животные. В частности, если из мяса мы можем получить до 30% того железа, которое в нем содержится, то из растительной пищи не более трех. Поэтому нам физически надо есть больше. Ну и, конечно же, мясо гораздо более подходящая пища в случае высокоэнергетического труда, ну, большого по энергозатратам. Поэтому не подходит, не подходит например, шахтерам и полярникам. Далее, можно все-таки сказать, что даже... Веганство, которое предполагает в принципе неупотребление пищи животного происхождения, а также неиспользование в обиходе вещей из животных, даже ведомство предполагает при добавлении некоторых вещей в виде добавок, пищевых добавок, все же при правильном планировании сделать себе относительно нормальный рацион питания, если вы здоровый человек. Но возникает вопрос, а если ко мне, например, в стационар попадет вега? Ну, вега, где знаю, я. В общем, как, как я буду его лечить, если большинство препаратов прошли испытания на животных? Ну, то есть у меня есть физраствор, какие-то гометки, патические вещи, типа там экстракта фиалки в очень-очень большом разведении. Ну и собственно все. Некоторые, некоторые препараты вообще животного происхождения. Как я, как я могу их использовать? Далее диеты. Диеты являются на самом деле очень вредной штукой. И чем более однообразный рацион в такой диете, тем это опаснее. Просто потому, что он вводит в ваш организм дефицитное состояние. Ну, дефицитное по отношению железа, дефицитные по отношению витаминов, которые. Это не важно, просто в отношении белка, просто суть в том, что дефицитное состояние нарушает обмен веществ, которые потом придется длительно восстанавливать. Конечно же те, кто был на, пробовал на себе диеты для похудения, в основном говорят о том, что потом вес возвращается назад. Далее то, что я очень хочу вам рассказать, это то, что, ну в общем, шлаков нет в нашем организме, ну просто нет. И в связи с этим сразу следующая информация. В общем, есть такие методы исследования, как ректоромоноскопия и колоноскопия. Это такие методы исследования, при которых с помощью зомба соптоволокно врач может увидеть состояние слизистой вашего толстого кишечника. А есть гидроколоноскопия или гидроколонотерапия. Это такая процедура. Клизма. Да, да, это клизма. Ну, они а широко, как это бы назвать так. В общем, в процессе которой несколько десятков литров воды заливается в ваш кишечник и вымывает оттуда ваших лучших друзей. Ваши лучшие друзья живут и умирают для вас. Они участвуют в формировании вашего иммунитета. Они сами... Бьют ваших нет друзей, если они вдруг попадают в кишечник. Ну, это, конечно же, бактерии, которые населяют толстый кишечник. Они даже делают для вас часть витаминов, в частности, витамины группы В. Поэтому я считаю, что такая процедура не, то, не, не только опасна, но для некоторых людей, у которых есть действительно органические заболевания слизистые толстого кишечника, но и для всех в принципе. Потому что наша микрофлора формируется длительно, и нарушение ее может повлечь за собой довольно а, неприятные последствия, скажем так. А после антибиотиков? Да, да. Же мы же говорим о здоровых людях, правда? Ну, Это тоже очень интересная вещь, мне правда грустно понимать, что есть люди которые не только издеваются над своим собственным организмом, но и советуют это делать другим. В общем суть вот этой вот вещи в том, что человек сначала голодает один-два дня, ну или пьет яблочный сок, а потом он пьет где-то пол стакана оливкового масла и сок лимона. А, и а, потом а, он это запивает еще магния сульфата, и ждет. Из него выделяются камешки. Он считает, ну то есть те, кто пропагандирует этот метод, считают, что это камни желчного пузыря. На самом деле это является ложью. А, Во-первых, ну давайте будем все-таки ну, я медики, я люблю подробности, да, эта штука всплывает на воде. Камни, все камни, даже холестериновые, достаточно плотные, чтобы опадать на дно какого-либо сосуда, в котором они находятся, причем даже если они находятся не в воде, а в более плотной субстанции, которая находится в нашем желчном пузыре. Это могут подтвердить те из вас, у кого на УЗИ был диагностирован калькулезный холлицестит, ну, то самое заболевание, при котором камни выросли. На самом деле такая вещь не только вредна, потому что опять же смывает микробиоту толстого кишечника. И ну, это неправда, потому что это то самое омыленное оливковое масло, и зеленый цвет ему придает всего лишь желчь, которая с ним смешалась. Это действительно опасно для тех, у кого есть, такие и есть, кальцийозный филицистит. Да, действительно, некоторые виды камней можно полечить, можно полечить терапевтически, а не хирургически. Но если вдруг в процессе вот, такого вот такой вот процедуры очищения, такой камень, будучи в диаметре больше, чем вот эти показатели, все-таки сдвинется, ну потому что жир он сам по себе вызывает усиление моторики желчного пузыря, и действительно он может вызывать выделение камней. И если вдруг такой камешек встанет и закроет желчный протон, то такой человек будет требовать неотложного хирургического вмешательства. Неотложные хирургические вмешательства всегда хуже планы, потому что у них выше смертность. Далее я хотела сказать об очень популярной сейчас вещи. В общем, во-первых, детоксикация это ложь, потому что это. Вещь, которую популярно было считать правдой, и в принципе и микробиологи, и биохимики, типа Болиза, в начале 19, точнее в конце 19 в начале 20 века. Сейчас, если вы говорите о детоксикации с помощью соков, то ну, это слегка анахронизм. В медицине существует антидоты, в медицине существует дезинтоксикационная терапия. Но она не включает питание соками на протяжении нескольких дней. Но вам действительно может стать легче от такого питания, если вы перед этим очень традиционно отпраздновали Новый год, потом Рождество, и в общем не выходили из вот такого вот не очень здорового режима питания. И тут вдруг раз, там пару дней сочки в принципе, печень сказала ну и собственно вам типа, физически лучше. Но если вдруг у вас была не диагностированная язва, она может резко обостриться. Гастриту тоже станет хуже. Может обостриться хронический панкреатит. А, а может не обостриться. Ну да. Но суть в том, что у него шанс так обостриться. Выше, чем если вы просто не будете переусердствовать, когда вы празднуете Новый год. Поэтому на самом деле нормальное питание, то, за которым я вам советую пойти на сайт ВОЗ и посмотреть, нормальное питание — это гораздо лучше, чем есть, есть, есть неправильно, и тут вдруг на пару дней перейти на сачки бомбят клетку, в том числе разрушают, ну, типа разрушают немножко ДНК, у ДНК чуть-чуть меняются нуклеотиды, вот это приводит к мутациям, ну, ну, такая вот вещь, она повышает риск развития рака, и поэтому было масса исследований, согласно которым антиоксиданты должны снижать риск развития некоторых заболеваний, в частности некоторых заболеваний. Также существует свободно-радикальная теория старения, согласно которой вот из-за накопления тревог, которые сделали свободные радикалы, клетки стареют быстрее, ну и, собственно, мы сами становимся более, менее трудоспособными, более старыми. Но это если вкратце. Так вот, антиоксиданты существуют у человека свои собственные и те, которые он потребляет с пищей. К таким, в частности, относятся витамины А, Е, также это селен. И в принципе здоровому человеку при нормальном питании, в составе которого есть где-то 400 грамм овощей, хватает этого, и не нужны никакие дополнительные добавки. Если увеличивается состав вот этих экзогенных антиоксидатов, то падает количество своих собственных. И это действительно опасно. Во-первых, если количество вот антиоксидантов довольно большой то они антиоксиданты и P53, во-первых, будет думать, что «Да у нас же все нормально, потому что ну, нет свободных радикалов, потому что их всех уничтожили антиоксиданты, ну точнее нейтрализовали. Во-первых, он не будет активен и э, он не будет репарировать ДНК. И во-вторых, он не будет вызывать апоптоз клетки, она не будет самоуничтожаться, она будет расти дальше. Именно поэтому, если дать человеку, у которого развивается онкозаболевание, антиоксиданты дополнительно, оно быстрее метастазирует и быстрее растет. Поэтому антиоксиданты очень опасны для ваших бабушек. Ну что я указала в тезисе. Ну думаю, это все. Спасибо за внимание. Собственно, Вопросы, пожалуйста. В ЗОЖ входит еще часто закидывание витаминов, и мне хочется спросить, как полезно, не полезно, да, нет, какие есть вопросы? Будем, будем шире, бады. Абсолютно... Не-не-не, не, витамины, потому что бада — это понятно. А, ну, нет, ну, на, понимаете, на есть, есть, ну, есть некоторые вопросы, вот, например, в США, все-таки сложнее продать большому населению без рецепта то, что называется витаминами, типа лекарства, чем продать бады. Поэтому в частности там продают кальций, витамины, иногда под названием бад. Ну, то есть, но ну это на самом деле витаминки, те, которые у нас проще продать и как просто витаминки. Но помимо чисто юридических вопросов и организационных. Но на самом деле нормальное питание здоровый образ жизни здоровое питание предполагает такой рацион, который не требует дополнительных витаминов То есть можно смело убеждать лучше тратить денежки на вкусную полезную, сбалансированную. Что -что? То есть бедная почва такие, действительно доказано, что мы не можем сколько съесть. Не, не, ну, удобренное зелень, конечно. Это сложный вопрос, но, как мне кажется, можно найти варианты. Ну, в частности, можно вместо апельсинов яблочки кушать. Да, да там конечно. другой состав, но на самом деле важно разнообразие питания. Понятно, что зимой, например, овощей меньше и они там ООООНИТРАТНЫЕ. На самом деле важно разнообразие пищи. И и тем правилам, которые есть на сайте ВОЗ. это все С, да, и фуллерен, ну знаете, mm -hmm. сожили сами. Mm -hmm. Ну, в частности, я понимаете, я не могу утверждать mm -hmm. ничего, mm -hmm. пока, mm -hmm. пока mm -hmm. у меня нет mm -hmm. статьи, которую я могу вам вот так вот показать. Вот смотрите, статья, которая, ну, вам не видно, я могу вот так вот показать. Тут есть витамин А, витамин Е. Они увеличивают смертность у, у людей, которые участвовали в этом исследовании. И у которых было. А вот на животных. <соцентричная> Но на самом деле как дело в том, что, трикер, что -то а, Но, это было, это было. люди все равно покупаются на маркетологические трюки. И все равно едят так. Можно просто включить тех, кто решил купиться на маркетологические трюки, и просто их поисследовать, потому что, как правило, они едят это независимо от рекомендаций врачей. На самом деле всего 30% людей обычно следует рекомендациям врачей. Да, после витамин А и Е, они же жирорастворимы, получается, да. не на А витамин да. С уже водорастворим. Если его не есть, соответственно, то ну, он же не будет задерживаться, его не будет платать ну, как это я согласна с вами но я же говорю доказан вред этих другие требуют дальнейшего исследования в частности это касается и селена, который вообще не витамины, витамина еще. Да. Спасибо, Шолекция, очень интересная тема типа затронула, на самом деле, она много шире, Ну, 15 и минут. Чуть-чуть изменила это от себя хочу сказать, что с вот дополнительных витаминах, она не касается здоровых людей, которые живут огромное, наверное, в равномерно размерной жизни. А когда они с тем, с тем же ЗОЖ ударяются в излишние нагрузки, вот тогда уже вот может быть что-то. Но это должен рекомендовать врач, я считаю. Да. Да. Спасибо. спасибо. Ну, особенно сейчас было четко о людях, которые живут равномерно, размеренно и, я так понимаю, правильно занимаются физическими нагрузками. А есть ли у вас какие-нибудь данные, мысли по поводу того, насколько в среднем обычный человек приближен к стандартной норме, с и что ну, сделать с этой разницей? Скажем так, опять же есть некоторые рекомендации, они касаются только здоровых людей, они касаются а людей, которые имеют некоторую физическую активность, но не занимаются спортом профессионально и не переусердствуют. Не переусердствуют, это там до 30... Ну есть разные рекомендации, понимаете? Вот поэтому я хочу вторую лекцию сделать. И они занимаются интенсивной физической нагрузкой до 45 минут, 3 раза в неделю, а в некоторых исследованиях два раза в неделю, а в некоторых 30 по три раза, а в некоторых 25 раз в неделю. Ну, понимаете, то есть сложно вывести какую-то общую схему, потому что это не то, почему можно сделать ну, такое полноценное исследование. У нас это называется метаанализ, анализ Это очень-очень много исследований, собирается в кучу, и мы действительно выясняем, ну, так это или нет. Но тут сложно проверить, потому что есть разные дизайны и исследования. И немножко не о том. Я более да. не понимаю, что в сыне может значить за образ жизни, человек, который его ведет. Я больше к реалиям и к тому обычный человек, которого мы все знаем и для моего Насколько он отличается от этого Ну, вы же, наверное, сами знаете. Я вот Понимаешь, мне бы хотелось как от человека, который занимается больше медициной, чем я, далеко сильно больше, услышать, какая разница? Что... Большая. Огромная. Я скажу как врач, огромная разница. Я своим пациентам с пациентом говорю, что медицина состоит из правил, человек его исключает. А вот, я поэтому по из вашего радио. Огромная. Спасибо и, за поддержку. И, Почню, у кого-нибудь вопросов? Есть, если нет. Есть. да, а может быть про звук до Все такие вот, что такое зож? Резюме такой маленькое. Что такое зож? Кроме указанных там диет, очищения, и, и, и так далее вещей, без того обновления намечено больше, чем только диеты, изнадук и, и очищение или нет. И почему же заговор в ответ, почему же Божье правильный может быть денег? Я понимаю, что не для всех людей может определенные рекомендации, но когда мы интересно взгляд на разные аспекты Боже. То есть по диетам понятно, по очищениям понятно, все правильно. А что еще в этот входит? то Может, какие-то психологические окружения человека? Ну и вот это. Что Опять же, это тема очень-очень большого доклада. Коротко это комплекс э, тех вещей, которые, которые мы делаем по поводу своего режима, по поводу режима питания, по поводу режима физической активности и по возможности на самом деле для некоторых людей возможно это касается даже смены климата. То есть это действительно очень разные э, рекомендации для разных людей и ну сложно так сказать. Что? Может. А вы видели здорового героинища? Я вас спрашиваю. Он не может быть здоровым человеком. Ну, разве если он только-только употребил свое а первое? Он только героин принимает, а в основном будзожник идеальный. Нет, нет, все, нет, он наркологически больной. Если хотите, я могу добавить вам просто несколько слов. А, на ваш вопрос э тема лекции не, скорее не о ЗОЖ, а о тех иллюзиях, которые люди вкладывают в ЗОЖ. То есть о моде на ЗОЖ как вредном, психологически вредном факторе, э который оказывает больше вреда для здоровья, чем пользы. То есть люди идут за э лозунгами, а не за своим здоровьем – Врачи чаще всего ну, тоже вовлекаются в этот бизнес, в индустрию, и очень редко врачи говорят о том, что люди занимайтесь собой, своим здоровьем сами, осознанно. К врачам ходите за консультацией, а не за лекарствами. Консультация – это значит, ответственность несет пациент, а врач несет ответственность за свою консультацию, за качество консультации. Можно ли исходя из вышесказанного выделить какие-то профессиональные заболевания тех, кто занимается здоровым образом жизнь? Извините, вы знаете профессию должника? Я аккуратно уважаю историю. Ну да, есть, но это зависит от конкретно того, чем он увлекается из этого всего. Ну, то есть, что у него было изначально из недиагностированного хронического? Мы же говорим о здоровых людях, которые занимаются ЗОЖем, правда? Точнее, недообследованных. Вот. И что обострилось из этого? В зависимости от того, чем он занимался. Ну, это слишком широкий вопрос. Окей, я вопрос вы видите, здоровые люди, которые ведут сильного образ жизни, есть ли данные вообще какой процент людей ну вот реально процент людей, которые ведут здоровый образ жизни да которые или здоровых людей здоровые люди, которые ведут здоровый образ жизни, которые им не вредят мне неизвестно обследования, которые проводились на эту тему опять же я могу просто ну, говорить о том что я точно знаю потому что я читала на статье об этом если я не читала, то я могу сказать на скидку на скидку это очень очень маленький процент на самом деле тех кто вот этим не занимается а вообще есть а с точки -то зрения воз нет <связывая> <связывая> В, возьмите прочитайте э, Определение здорового человека с точки зрения Всемирной организации здравоохранения. Это полное социальное, психологическое, материальное, биологическое благополучие.